Нет, на ладо дело не пойдет И выйдет из него не дело. Только ну однажды Однажды лебедь, вести Везти поклаживо залезть И вместе трое Все в него прибылись Из кожи лезут вон А возу все нет хода Поклаживо для них казалось Нелегко Да лебедь рвется во блоха Ра, пятится назад А еще Тянет воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не надо. Да только воз именем.